Здравствуйте, я рад вас приветствовать на нашем канале ТСЭУ. Сегодня мы с вами научимся вот такие симпатичные мышки-закладки для блокнотиков, книжек. Пока мы их с вами соберем. Вот соберем вместе и пока отложим в сторону. Берем обычный листочек бумаги А4. Гибаем пополам. Так, так. Разрезаем. По линии сгиба. Накладываем ненужные. Далее, сгибаем наш лицочек вот так. Вот. и отрезаем вот по этой линии. тоже Теперь из этой листочки делаем следующее, складываем так. это пока откладываем в сторону Далее, сгибаем кончик и вот этот кончик к этой вершине далее теперь, теперь вот этот кончик иаем к центру присмотреть внимательно вот эту часть заправляем вовнутрь вот таким образом И аналогично делаем с другой стороны. То же самое делаем. Далее. Берем фломастер. Рисуем носик. Глазки. И усики осталось сам ушки сделать мы из другой части вырезаем ушки я заранее приготовил не привлекала так. мы с вами вырежем ушки так. И так, и с другой стороны. Так, так, и так. Складываю и вырезаем. берем клей немножко мажем и вставляем сюда и теперь немножко поработаем фломастером быстро у ну, нас получилась вот такая симпатичная закладочка теперь можете взять какую-нибудь книжку у меня тут есть Томик чехова и необходимой странице добавляем закладку вот. так, так. так. Так, и... вот Всего вам доброго, до свидания, смотрите наш канал, будем всегда вам рады, подписывайтесь, ставьте лайки.